Дамы и господа, всем привет! Сегодня мы с вами приехали на пляж Санта-Барбара, который находится в микрорайоне Новой Сочи. Почему мы здесь? Потому что мы сегодня будем вам показывать трехкомнатную квартиру с ремонтом с мебелью с техникой. В жилом комплексе Бачаров Маяк. Комплекс, который построен из дамбов ПЗ-214, уже лет как 7 назад. У нас там появилось хорошее предложение. До этого пляжа мы дошли за 15 минут. Пойдемте на комплекс. Ну что, вот таких два 15-этажных монолитных дома. Придомовая территория, бесплатный паркинг. Также есть подземный двухуровневый паркинг на 110 машиномест. Свой продуктовый магазин. С той стороны дома есть еще детская площадка. Эксплуатируемая кровля. На этом доме просто зона отдыха. А вот в этом доме, где у нас квартира, как раз есть на крыше бассейн и джакузи. Я обязательно вам его покажу, но прежде пойдемте посмотрим квартиру. Вот так выглядит входная группа. Лифты установлены отис, что в принципе соответствует бизнес-классу. Мы оказались в самой квартире, это у нас входная группа. По левую руку у нас идет очень вместительная гардеробная, что и должно быть. В трехкомнатной квартире, когда у вас большая семья. Сюда влезут, мне кажется, абсолютно все вещи. Здесь еще дополнительные места хранения. Справа у нас санузел. Достаточно вместительный. Всем привет. Гигиенический душ. Ванна. Полотенце-сушитель. Здесь такая вот интересная сеточка. Очень красиво. Так как у нас собственник дизайнер. Все делали круто для себя. Это у нас гостиная. С выходом на балкон. Давайте сразу покажу виды, которые открываются у нас. На горы. Там у нас гора Ахун. Сегодня, к сожалению, пасмурно. И всю эту красоту сожалению невозможно прочувствовать балкон вместительный сюда влезет комплект артанговой мебели два стула кресло столик с гостиной налево мы попадаем в родительскую спальню такая тоже достаточно вместительная просторная здесь рабочий кабинет Пойдемте на кухню. Кстати, вся мебель, техника остается. Все, как вы видите. Хороший большой холодильник, микроволновая печь, посудомоечная машина, электролюкс, варочная панель. Здесь еще очень крутая ниша под бар. Раз, два, три. Можете хранить. Горячительные напитки. Так, и справа у нас с вами детская. Если у вас двое детишек, можете поставить двухъярусную кровать. Здесь они будут делать уроки, писать, рисовать, читать и так далее. Сюда можно поставить, в принципе, еще один стол. Если у вас есть такое желание. Здесь у нас окно на балкон. По всей квартире сделан теплый пол, шума, звукоизоляция то есть ремонт делали для себя, еще раз напомню, продают, потому что собственник дизайнер у нас, ему предложили работу за границей, цена 22 миллиона, напомню 70 квадратных метров. Как и обещал, показываю вам бассейн на крыше нашего дома. То есть квартира находится на 13 этаже. Буквально два этажа, и вы попадаете на территорию с собственным бассейном, джакузи. Правда, бассейн у нас стоит 2000 в месяц, абонемент, джакузи бесплатно. Сейчас чуть позже покажу джакузи. Но просто представьте кайф. Вы приехали с работы, решили искупаться, до моря идти лень. Поднялись на крышу, поплавали. Пустились, поплавали с видом вот таким на море, полежали, позагорали. Ну согласитесь, это кайф. Я бы хотел здесь жить, на самом деле. Здесь у нас зона отдыха, такая, представляете, своя смотровая площадка в своем доме. Она абсолютно бесплатная, можете с друзьями, с семьей вечером подняться, встретить закат. Солнце у нас садится вот там. Кто-то об этом мечтает, а кто-то покупает и пользуется. Надеюсь, вы относитесь ко второй категории. Это у нас зона джакузи. Она абсолютно бесплатна. Входим вот по такому браслету. За нее в месяц 2000 платить не нужно. Вы также здесь можете проводить время. Отдыхать, кайфовать, загорать и заниматься спортом. Но виды, конечно, здесь открываются потрясающие. Если бы я жил в этом комплексе, большую часть времени, скорее всего, я бы проводил именно здесь. Так что ссылочки внизу. Пишите, звоните. Оперативный показ. Полностью сопроводим сделку. В общем, все как обычно. С вами был Илья. Всем пока.